Ангел вспомнил, вечером остылым он спустился с облачных небес. Это где-то над Полтавой было, мимо мчался торопливый бес. Все как будто рядом, близ диканьки, но среди размолотой земли пахло черным порохом и танки по дорогам Украины шли. И не пел баян. А пуля пела, разрывался кробовой снаряд. Ангел посмотрел и торопела. На убитых хлопцев, легших в ряд, он увидел мир несовершенный, понял, что-то на земле не так, закричал, как будто оглашенный, и пошел с гранатой на танк. Он очнулся в темных катакомбах, его били много дней подряд, ангел жил, но превратился в зомби, его крылья оторвал снаряд. А когда во тьме его подняли, он бескровен был. И очень плохо. Но укропа ночью обменяли У ручья, который пересох. Покрывалось время черной пылью. Мир тяжелой злобой истекал, Видел я, меж небылью и былью Ангел крылья белые искал.